Всем привет! В эфире самая точная программа об английском футболе FIFA прогноз. И в студии сегодня Александр Фирсов и мой соведущий Роман Полинсков. Рома, здорово! Здорово, Александр! Расскажи, кем мы сегодня будем играть. Сегодня один из интереснейших матчей. Тоттенхэм против Челси. Челси, который Фрэнка Лэмпарда проводили в заслуженный отдых. Видимо, не понравилось, то, что воспитанник так провально... Начал сезон 2021, вместо него теперь на тренерской скамье будет Томас Тухель. Или как все пишут, это первый немец вообще в истории вот этого английского клуба, клуба Челси, который владеет наш товарищ Роман Абрамович, он первый немец, который будет тренировать эту а, команду. Давай перейдем тогда к коэффициентам, посмотрим, что нам по этому поводу говорят. В принципе, если сейчас посмотреть, 2.73 на Тоттенхэм, 2.63 на Челси, абсолютно практически равные. Букмекеры не могут, по сути, определиться, кто А вот итоге. больше всего, больше всего дают на ничью, кстати. Больше всего на ничью, на самом деле не верят в этот вариант, но если посмотреть по коэффициентам, можно понять то, что все-таки Челси больше отдают предпочтение, потому что у них коэффициент меньше, чем при, у при этом, Тоттен, Тоттенхэма. Как показывает статистика, очных встреч между этими двумя командами, а ничья — это один из самых частых результатов, который бывает в основное время. Допустим, один из недавних матчей между клубами завершился с счетом 1-1, 5-4 по пенальти в ходе Тоттенхэма. Но там был кубок, а тут та лига, тут в ничью могут спокойно закончить и по очку каждому дать. Вот по какому очку? Это уже после матча каждый тренер будет выяснять для своих игроков самостоятельно. Твое мнение, прогнозы букмекеров верны или нет? Подтвердятся они у нас сегодня или нет? Слушай, на мой взгляд, вот вообще прогнозировать это такое неблагодарное дело, но я считаю, Поэтому, что... Поэтому мы FIFA прогноз как три года делаем, да? Я вообще считаю, что в принципе ничья это закономерный результат, который должен быть в этом матче. И букмекеры брут. Хорошо, посмотрим Тоттенхэм, Челси, очередной тур английской премьер-лиги. Поехали! Ну что, понеслась Тоттенхэм Челси Жозе Мауриньо против Томаса Тухеля, в чём Жозе же долгое время Челси сам тренировал. Думаешь, знает все слабые места. Да, был тренировал. Ну, Кейн спокойно, Саня Дегтярев проходит по центру. А пробить-то не. Уже. Ладно. Саня, Саня. Нет пробития Мехотникам тужим легенда гольфа, давай, лунг тебя ждет, беги, беги, молодец. О -о -о -о. Ой, -ой, ой, ой, ой, что творит этот парень, ой. а? Ты про меня-то да, глупая ошибка. Это один-один по глупому ошибку. Э. ой, хороший, ой, хороший проход, ну надо бить, надо решать. Решил, отлично, Александр Дегтярев. вы. Харикейн на 15 минуте 1-0. Первый раз ему это не удалось. 1-0 тот напереди. Попробуем ну, не ну да. Ну ты, слушай, ты попытался. Ты поп... А, он даже поймал мяч. Ого. Прикол. Ну, он решил не рисковать Не, я деле. думал, мяч вообще в сторону трибун полетит. Нет. Он так-то очень близко к углу прошел. И рис забрал, выкинул, передал, потерял, не пропустил. Не пропустил, а надо было. Три, по-моему, да? И контратака. С острова угла, ну-ка. Доказательство. Угловой, по ну, Я не видел, с мяч был. Бейл отправил мяч туда, где есть флажочек. А, что-то про Я. Саня! Лучший! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, прям... нашли угол, куда пробить. Пожалуйста, 2-0. Харикейн дубль. Сусок, посмотри, что делает. Смотри, что делает, а? Лишается ноги. Валяется. Не было ничего. Так. Может, так. А Желтая, Диаго Сильви. Ну ладно. Вот тут пробивай, конечно. Ну, пробивать. Давай, ну-ну, вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Алина. Вот как раз у тебя получилось вот это. Вот. Жозе замерзший. Да, жалко, то, что это не получилось. Хотел как в прошлом выпуске игорьку там. Залетело хорошечно. Ок, хорошо, Ок, хорошо. Открывайся. Давай на думбеле. Вот так вот. Вот так вот, абсолютно, вот так вот. Да, оправданный прошу. Абсолютно, абсолютно. 3-0. Это уже разгромом попахивает. Как-то не знаю. Букмекеры говорили, то, что все-таки фаворит в этом матче Челси. Но пока у нас на 40 минуте счет 3-0. Анатомии джойстика от PlayStation. А -а -а. Что я к не начинаю привыкать только во второй половине матча в принципе. Еще удары, еще гол. Это. Не, тот он сам красавцы, да, распинались. Фифки, а вот в реальной жизни что-то раз через раз. Так, свисток. Уходим на перерыв и давай смотреть статистику, что нам тут покажут. По ударам 7-3, ударов 106 6-1, 56-44, по отборам, в принципе, равны по нарушениям. Ну, в принципе, статистика более-менее равная, только единственное, что тебе ударов конкретно не хватает. Мне вообще неплохо было бы подправить точность ударов точность спасов. Ну да, сейчас будешь пробовать. Второй тайм, поехали. Поехали. Сон. Ну-ка. Плуживец, давай. Ух, как ой. хорошо. Ой-ой-ой, ну забери обратно ты себе, что ты там этот? ну. Не надо. И по мячик перед тобой, ты стоишь, ничего не делаешь. Так, и чё, И что? И На весике. это прям. На весике в 21-й. Заявка. Хотя те навесики не нравится? Да, они ж не работают. После 14-й фифы и все. Ушли в историю. Не надо! Обнимаются тут. Подло так, знаешь, подошел просто ногой пнул. А? Иди. Мы тут это, все без тебя решили. Угу. В смысле, мяч круглый. Ух, ты. Опа. Опасный а, момент. А вот ну? я тебе сказал, смотри, 74-я минута. Может перезапишем? А? Не -е -е. Я пошел. Все. Все неплохо. все неплохо. Ладно. Ну да, свисток арбитра. Ну что ж, 4-0. Матч Какой подошел. Четыре? Какой 4, а, братан? 5, 0 да, 5-0. Я что-то тот гол этот вообще это как проп... Это не гол, я тоже так считаю. Это... Пропустил. Закатилось тут что-то. Да, давай статистика. По ударам 13-5, по ударам в створ 10-1. Один. один удар у тебя. А с какого? Х О, Хотя ум. подожди. В пределах штрафной, рядом уже с вратарской. Стой, стой, стой. При этом у твоего вратаря было два сейва. Я это точно помню. Он два раза вытаскивал. Он удар в створ один. Ладно, окей. Двухбукренная контора, у вас какие-то свои подсчеты? Я, как бы, в принципе, к вам ну, лояльно отношусь, толерантный все-таки 21 век на дворе. По владению сравнял практически, раньше было больше, сейчас у тебя уже 46% стало. И, ну, отборы тут, конечно, у тебя были моменты, где можно было отбирать, но ну, не отбирать Это не отборы, это потери. Да, увы, ах. Ну что, в итоговый счет в матче 5-0. Тоттенхэм должен одержать победу в этой встрече. С таким ли счетом одержит или все-таки с меньшим, более реалистичным? Тут уже посмотрим 4 февраля, когда состоится очная встреча. Но ну, в целом, твой итог по игре. В целом, мой итог по игре. У меня очки классные. Все, как бы, я, в принципе, не буду никак это комментировать, потому что, ну, это было отвратительно, честно скажу. Вот эти вот... Из пяти, окей, 3, вообще незаслуженная штука, там и парашюты, залетало все, что не должно было залетать. Вот, мой только по игре вот такой вот. А так вообще, ну, объективно, два гола я заслужил в свои ворота, и давай, я, наверное, скажу так. Я верю, окей, уже не в ничью, а в счет 2-0 в пользу Тоттенхэма. Mm. Или 2-1. Хорошо, ну, будем посмотреть, так что 4 февраля все смотрим Тоттенхэм Челси. 5 февраля смотрим FIFA прогноз, очередной выпуск. Через недельку увидимся. Это Александр Фирсов. Это Роман Полинсков. На следующей неделе, запомните, FIFA прогноз продолжается. Там впереди еще очень много интересных матчей. Пока.